Всем привет! Сегодня я буду варить холодец. Вчера я купил себе домашнего поросенка полностью из головой, из с внутренностями, ну с ливером. Да, я из тех людей, которые запасаются мясом, если есть такая возможность. Особенно, когда предложили мне купить домашнего поросенка, реально который выращен в домашних условиях дома. То, конечно, я согласился. Купил этого поросенка полностью. И вот здесь у меня голова, часть ног. Я буду варить холодец. Свиную голову я вчера с вечера порубил, замочил водой. Она у меня на балконе ночь простояла в воде, отмокла. Я ее утром взял, помыл, почистил, все приготовил. В общем, голова у меня готова к приготовлению холодца. В одну кастрюлю, наверное, все не влезет. Но если не влезет, тогда возьму вторую. Хотя нет, все у меня в кастрюлю влезло. Замечательно. Наберу кастрюлю воды. Какой же аромат стоит от этого мяса, сразу чувствуется, что домашняя свинина. Я до 25 лет прожил в своем доме. Мы постоянно держали свиней. И я могу отличить домашнюю свинью от промышленного откорма. Так, ну все, я накрываю крышкой. Включаю плиту. И ждем закипания. Подготовлю овощи, которые я отправлю в кастрюлю, когда закипит. я кожуру снимать не буду я сейчас помою и в кастрюле она у меня пойдет вот так смотрите начинает закипать я сейчас потихонечку буду собирать пенку ее можно и не собирать в принципе потому что холодец потом не холодец а бульон сам будешь просто буду процеживать но все равно я хочу собрать. Вот смотрите, он мне начал кипеть. Я пенку собрал, где смог. Но сейчас будет появляться, я еще также буду убирать. Все, некоторые первую воду сливают, моют мясо и опять закладывают. Но я так не делаю, во-первых, у меня свинья домашняя, если бы я покупал в магазине, то может быть так бы и сделал, а с домашней я так делать не буду. Так, ну все, сейчас я еще немного пены соберу, и зная свою плиту, зная свою кастрюлю, я ее сейчас отодвину на маленькую конфорку, включу, и у меня холодец будет томиться примерно 4 часа. Так, Ну вот я поставил плиту на самый-самый минимум, теперь у меня холодец будет 4 часа томиться, прям вообще будет томиться потихонечку без кипения, Чтоб кипения не было. Если он будет кипеть, то бульон будет мутный, как мыльная вода, поэтому очень важно, чтобы холодец томился на самом-самом минимальном огне. Прошло 4 часа. Видите, как он у меня томится? Он вообще не булькает, не кипит. Бульон прозрачный. Ну, 4 часа мало. Еще мясо жесткое, еще даже от костей не отходит. Так что накрываю крышкой и пусть варится дальше. Буду следить за готовностью мяса. Вот смотрите, прошло ровно 5 часов все, я вижу, что уже мясо начало от кости отходить. Все замечательно. Дальше я сюда отправляю головку лука. Я ее помыл, от чешуи не очищал. Также сюда в кастрюлю я отправляю морковь. Также я отправлю сюда в лавровый лист. Черный перец горошком, немного посолю для начала. Конечно, потом я соль еще буду регулировать, когда уже вытащу мясо. Ну, а пока так, чуть-чуть подсолю. Так, ну все, специи я загрузил, накрываю опять крышкой и пусть у меня холодец мой еще целый час томится. Так, ну вот, прошел еще один час. Все, у меня холодец готов. Лук, морковь я вытаскиваю, выкидываю, они нам не нужны. Так, ну все, я вытаскиваю мясо. Мясо я вытащил, дальше я буду отделять от костей, бульон я отправляю на тертый чеснок. Пусть минут 10 прокипит. Добавлю немного соли. Соль я еще буду выравнивать после того, как закипит бульон. Ну все, у меня бульон готов. Дальше его сейчас выровню на соль и буду процеживать. С домашнего холодца конечно отличный домашнее мясо есть домашнее мясо вот такой вкусный прозрачный холодец у меня получился если кому понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока